День добрый, дорогие друзья. Я Игорь Черноусов и продолжаю хронику своего канала «Человечище». Я вам сегодня расскажу, как я выкладывал видео у нас на канал. Вот На данный момент на канале уже несколько видео. Посмотрите, вчера я выкладывал 9 июля, три ролика, 4 даже один ролик и 7. То есть самый первый ролик был выложен 7 июля. Сегодня у нас 10 июля. Я снимаю вот этот хронометраж. Первое, что я делал, я искал ролики. Искать ролики можно, конечно, в том же самом интернете, в том же самом Ютубе. То есть набираете бои без правил. Потом включаете фильтр, выбираете лицензию Creative Commons, то есть лицензию незащищенные, то есть ролики, не защищенные авторскими правами. И, пожалуйста, все эти ролики можно спокойно качать и выкладывать себе на канал. Никаких претензий со стороны авторских прав к вам не будет. Значит, можно, конечно, искать в Яндекс.Видео. Я делал как. -то. Я просто-напросто скачал ролик, посвященный боям без правил. И с помощью простейшего видеоредактора, в данном случае камтазии, я нарезал эти ролики маленькими кусочками, переформатировал их. И у меня получилось конкретно несколько боев из этого ролика, то есть несколько раундов специально нарезал ролики маленькими для того чтобы видео были короткие то есть не больше двух минут то есть лучше минута или 70-80 секунд потому что эти ролики всегда досматриваются до конца в большинстве случаев и это очень хорошо влияет на рейтинг ваших роликов вот. последние ролики я скачал с канала Влада Фадеева я сейчас об этом тоже уже скажу вы увидели что в менеджере уже появилось сообщение совпадение с внешним содержанием. То есть, вчера такого сообщения не было. Вот видите, совпадение с нежным содержанием. То есть, конечно, эти ролики надо с канала каким-то образом сразу же удалять. Значит, друзья, когда вы каким-то образом сделали ролик, вам необходимо этот ролик назвать сразу же с использованием тех ключевых слов, которым этот ролик будет подвигаться. Значит, я двигаю сейчас по ключевику "Бай" без правил. Вот. И обратите внимание, я сразу же называю ролик тем названием, под каким он будет у меня лежать на YouTube. Почему? Потому что это очень важно для первичной оптимизации ролика. То есть, как только вы начинаете загружать ролик, YouTube сразу же его начинает обрабатывать и индексировать. То есть сейчас уже все об этом говорят кто занимается продвижением но почему-то многие к этому не прислушиваются загружают а потом уже начинают менять название ролика. значит для того чтобы проще загружать ролики раз у вас канал по одной тематике смотрите внимательно что я еще сделал то есть в разделе канал есть такой раздел к раздел по умолчанию для видео да? Я сразу выбрал, что видео у меня будет для всех, что видео будет лежать в разделе спорт. То есть все ваши ролики должны выкладываться в один и тот же раздел. Для чего? Для того, чтобы YouTube потом показывал ваши ролики в похожих. То есть это списочек роликов справа. И обратите внимание, я сразу же прописал описание для своих роликов. Значит, когда вы делаете описание, оно должно быть достаточно большим, длинным. И в этом описании однозначно должны появляться ваши ключевые слова. В моем слове это «бои без правил». Значит, конечно, идеальный вариант, чтобы описание начиналось вот с этого слова «бой без правил». Но самые такие горячие строчки в описании – это первые две. То есть в этих первых двух строчках вы должны написать какую-то вот классную замануху, либо поставить какую-то ссылку на сайт или ресурс, который вы рекламируете. Вот у меня сейчас одна задача принимать трафик на каналы вот двух этих девушек, поэтому мне приходится вот писать именно замануху, а не ключевого слова. Забери видео от двух прекрасных девочек вот так вот добавил значит так как у меня ролики без русского языка то есть в принципе их смотреть могут кто угодно я еще свои описания дублирую и на английском обязательно в описании у вас должна быть ссылка на ваш канал и обязательно должна быть ссылка на само видео которое вы добавляете это правда приходится вписывать уже после того когда видео загружено на канал но и ссылки на ваши профили в социальных сетях для того, чтобы вас исправить. И, конечно, однозначно должен быть призыв. Вот. Подписывайтесь на мой казнал, пишите комментарии. Там. Пишите ком... Комментарии. Я все читаю. Всем отвечу. Вот типа такой. Конечно, пишем без ошибок. Комментарий. Далее сразу же заполняем теги. Значит, в тегах у вас используется ваши естественные ключевые слово и те ключевые слова, которые вы выбрали, когда подбирали ключевые слова для своего канала. Вот здесь вы их сразу же заполняете. Вот. Все остальное лучше, конечно, ничего не менять и естественно нажимаете на кнопочку сохранить для чего я это делаю для того чтобы облегчить процесс добавления видео вот видео у меня готово с уже оптимизированным заголовком для того чтобы его добавить на канал просто-напросто нажимаете на кнопочку добавить видео добавить видео нажимаем на кнопочку загрузить выбираете то видео которое вы хотели добавить ну, например вот это вот видео да и загружать его себе на канал я сейчас еще у, кон... у влада ходе его одно видео ну, например вот это вот видео и что меня кстати сразу покажу как я скачиваю с ютуба у меня стоит плагин для скачивания он устанавливается Сейчас любой браузер. Смотрите, как легко и просто качается. Нажимаю скачать. Выбираю максимальное качество. Вот. Скачиваю. Вот он у меня скачался. Открываю папочку. Вот скачанный файл. Я его сразу же копирую в ту папку, где лежат все мои ролики для этого канала. немножко меняю название хотя название надо менять конечно немножко обратите внимание ролик у меня сразу же загружается пошел процесс загрузки пошел процесс обработки добавляется его описание значит вы для того чтобы э, ролик ваш лучше оптимизировался, лучше вас однозначно добавляйте его в какой то плейлист вот в этом разделе подписчикам и первый ваш комментарий однозначно нужно написать что то об этом ролике это тоже помогает для его оптимизации еще одно видео от мастера на Влада вот. Еще очень интересная вещь, которая помогает, помогает, это персонализированный значок. То есть персонализированный значок это значок, который позволит привлечь к вашему видео внимание. То есть, вот YouTube вам предлагает э, значок взять из видео какой-то, но я вам рекомендую делать свои значки. То есть вы можете, конечно, как я одно время поступал, заходить опять же на то же самый э, Яндекс картинки и э, выдергивать какие-то красивые фотографии девушек и так далее. На... И эти фотографии делать э, за главными страничками э, для своих роликов. Но это, конечно, ввод заблуждение людей, и народ начинает ругаться и писать соответствующие комментарии по вот, вашим роликам. Поэтому я, конечно, рекомендую, опять же, сами не умеете работать в фотошопе, обратитесь в тот же самый контакт, найдите раздел э, «Значки» или там, те же самые шапки для Ютуба, Попросите, чтобы вам нарисовали э, за разумные деньги э, шаблон для превьюшки. То есть фотошепит сделают красивый шаблон. Ну вот, например, смотрите, Академия социальных медиа. То есть Тимур это GD канал. Вот такие простые, достаточно, но очень эффектные превьюшки делают и для своих роликов, конечно, они делают их уникальными, увлекающими вниманиями Вот что-то что-то подобное вам нужно э, сделать обязательно для своих роликов, чтобы привлечь внимание. Можно, конечно, это делать и самому, то есть, например, открывать данное видео э, например, простейшим видеоредактором видео проигрывать в моем случае, случае видеоплеер искать какой-нибудь эффектный кадр да, делать паузу да и в том же самом да, пункте файл нажимаете копировать изображение да, вот вы делаете скриншот вот этот скриншот можно там, обработать хотя бы в том же самом редакторе презентации написать то что-нибудь красивое и сделать вот такой по-простому значок. У меня так тоже поступал. Сейчас просто заказал себе шаблоны. Для Photoshop стоит это недорого, но смотрится, конечно, более профессионально. Вот. Я специально загрузил это видео для чего. Обратите внимание, вот относительно недавно появилась вот такая кнопочка ⁇ Опубликовать. То есть пока вы эту кнопочку не нажмете, ваш ролик не появится на канале это очень классная фишка вы можете например какой-то день когда у вас есть время загрузить несколько роликов а потом уже из раздела менеджер видео вот, доделать ваши ролики дописать описание для этих роликов да, и нажимать на кнопочку опубликовать то есть не надо в один день выкладывать там, десятки роликов, а потом, например, неделю ничего не делать. То есть лучше каждый день выкладывать по несколько роликов, один-два, это будет лучше для вашего канала. Ну а теперь э, я специально зашел в раздел менеджера видео, чтобы вам показать вот это вот содержание, совпадение с, со сторонним содержанием. Значит, когда у вас на канале появляются вот такие ролики, вы... Лучше их сразу же, конечно, удалять, однозначно. Значит, это, это сообщение выдает сам робот YouTube. То есть с каждого ролика он делает слепок, и если вы загружаете ролик, соответствующий ролику, который уже хранится на YouTube, то вот вы видите такое м, сообщение это конечно не страшно но это неприятно то есть, такие ролики продлевать будет крайне сложно их невозможно будет монетизировать практически и так далее а, плюс а, <coughs> но это еще никак не связано с нарушением авторских прав есть, если Влад Ходеев увидит м, свой ролик у меня на канале вот тогда он как автор этого ролика может а, мне предъявить какие то претензии но Обратите внимание, я поступил человек по-человечески. То есть я, во-первых, оставил название везде, что это Влад Ходеев. И вот здесь вот, вот, обратите внимание, написал, что этот ролик взят с канала Влада Фадеева, сделал ссылочку. Вот все описание, которое Влад делал, я скопировал, и ссылки на его группу ВКонтакте и так далее. То есть если вы сохраняете э, ссылку на э, автора этого ролика, то в принципе это ну, не так страшно. Но единственное, что вам придется бороться вот, с роботами YouTube. То есть это, конечно, можно сделать следующим образом. Можно оспорить, э, сказать что можно сказать, что у вас есть права, то есть начинать спорить там, и так далее. Вот. либо можно, как я сейчас сделал согласиться, что да, я согласен, что этот ролик не мог вот видите я подтверждаю, что в этом ролике есть чужое видео да? Значит, можете конечно удалить можете конечно начинать тут бодаться, как я говорю, то есть доказывать, что... А, здесь видите еще в чем проблема, что проблема даже не с видеорядом, а с звуковым рядом. Вот, этот звуковой ряд, из него вот пошла проблема. То есть даже вот, не важное видео, а проблема со звуком. вообще-то этот звук можно просто-напросто было снести и удалить. Во либо... все эти ролики я с своего канала удалил чтобы они мне просто не портили репутацию канала. Сейчас просто была задача выложить несколько роликов для отчета. И я их Значит, Вот таким вот образом происходит заливка роликов на канал. И ролик, который еще не опубликован, но однозначно я этот ролик просто Даже сейчас сразу Будем не портить репутацию канала. Все, спасибо большое всем, кто досмотрел данное видео, данный ролик до конца. В следующем ролике я расскажу последнее, что я делал пока на канале. Это как я данные ролики раскручивать раскручиваю. Вот, обратите внимание. Сейчас у меня ролики уже набирают по сотни просмотров. Вот какие-то ролики выбирают еще 13-18 просмотров но многие набрали уже больше 100 если вам понравился данный ролик нажимаете нравится пишите вопросы под комментарии